Бонжур лизами! Здравствуйте, друзья! Вот наступило время и свекла. Я собрала богатый урожай и первым делом приготовила мой самый любимый свекольный салат. Люблю его за доступность, простоту в приготовлении и великолепный вкус. Свеклу и огурцы. Нарезаю соломкой, но не мельчу и слишком крупную не делаю. Лук режу полукольцами, которые обжариваю на растительном масле до прозрачности. Добавляю к нему свеклу и тушу все вместе на среднем огне до полуготовности. Заключительный этап – это огурцы, которые тоже нужно протушить со стальными овощами. Тщательно перемешиваю все вместе. Вливаю немного огуречного рассола. Выдавливаю зубчик чеснока, приправляю. Так как салат будет тушиться в рассоле, я его не солю, но это на ваше усмотрение. Закрываю крышкой и тушу овощи до полной готовности. Этот салат хорош тем, что может выполнять две функции. Служить гарниром в теплом виде и закуской в холодном. Сочный, яркий, с легкой кислинкой. Попробуйте и оцените его по достоинству. А я вам говорю, бон аппетит и абьянтол!